интересное скорее всего она очень талантливая медицина потому что готовит очень странно Это еще что? Первый раз такое видео. <с> спасибо Манс, хорошо Добьешь еще 400 Даже не знаю, что это будет Хорошо вспомнили. спасибо через две минуты я уже пойду спать А вот так <решит> Макс, будешь меня еще радовать перед сном? Да, нет а ждут <решит> мне что-нибудь то, ничего. я еще не видела Это то первый раз мне дарит, если что Вика, привет <с> Да я сейчас уже спать пойду Уже точно Иван, привет. Вау. Спасибо. Чем же тебя радовать надо? Ты порадуй? Спасибо большое. Спасибо. Вика, спасибо. ваши тоже тут Где был ваш актив? У меня на У меня На батле Вот именно Там видно, что я уже устала Данила, спасибо Типу, Делику Не знаю ТНТ -тэ. Привет Спасибо Да, надеюсь завтра мы проведем какое-нибудь интересное Но я боюсь теперь, потому что я не люблю проигрывать Надо сердце забывать так что-то не будет здорово давайте одну минуту я точно пошла давайте мы морально подготовимся к ратушным батам я не люблю когда вижу тебя грустно а как у не быть грустным после такого кстати все Отправили реакцию на мою историю в инстаграм. Этот вопрос был, кстати. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Меня сегодня прям удивляют, кстати, новыми подарками. Ну, да -да. В смысле, уже скоро спать, конечно. У меня 4 утра, не забывайте, да? Сорты проснулся во сколько? Четыре дня, наверное. Привет. Спасибо Максиму, очень приятно Мне. Радуешь меня прям. Кстати, я на тебя подписаться должна, я помню Я сейчас подпишусь Макс, подписка обеспечен На всех активных Если не прям Привет Увы, нет очень бы хотелось. Но ну, а мне не хочется чего устроить? Все, я ушел спать. Давай, спокойно ночи. Приятных сведений. всем кто уходит спать уже. Спасибо, Боже. Спасибо нет, что нет. нет ты откуда? я из Сибири, Новокузнецк спасибо всем, все вы приходили меня порадовали перед сном я так рада спасибо вам Вау. Спасибо. спасибо я безумно рада таким подарком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 Я спросила, раньше же у нас в кузне не было таких, откуда вы вылезете Пораньше а раньше это когда? Такая ты, ты милаха, спасибо Спасибо вам большое Капец, я не роду Да вообще за сегодня меня прям много порадовали все Спасибо вам большое Хорошая фигура Спасибо Моя жена красивее ну, для, для тебя твоя жена должна быть красивее всех Это нормально Но ты не должен сравнивать, я считаю Привет, привет всем Привет, Баку. Спасибо тебе за подарки. И холодно. У нас в Сибири, то холодно. Привет. Руслан, спасибо. Спасибо тебе, как тебя зовут. Что, думаешь, как Такие прикольные подарочки мне подаришь. Как зовут тебя, чтобы я по имени тебе поблагодарила. Что, девять? Спасибо. Как мне к тебе обратиться-то? Чтобы. Кстати, я всех запоминаю и помина. Всех активных я запоминаю. She